С вами Зайцев Алексей и раздел «Вредные советы для nsp А так как я НСПшник, я знаю точно, какие советы можно дать максимально вредным. Итак, самым важным советом, который я хотел бы поделиться, это обязательно конфликтуйте со спонсором. Спонсор по определению – это человек, который может ошибаться, как и любой другой человек, и поэтому старайтесь максимально быстро с ним испортить отношения, чтобы проверить его на характер, чтобы он вам не навязывал свою систему обучения, и чтобы не работать с ним, что портить себе жизнь. Сами разовьетесь. Система маркетинг – это не такое уж сложное дело, а не успеть тем более. Это вообще хорошая компания, в которой само все растет. Портите отношения. Это очень важно.